Маткульт, привет! Да. Миша, привет! Мишенька вернулся, ну, вернулся в кавычках, потому что в Болгарии был какой-то этот самый Короче, я писал некоторый побочный, так сказать, балканский межнар по информатике. Вот, я, конечно, его слил... Второй диплом, это называется, слил. Ну, у меня у единственного, короче, в сборной России, серебряную не дали, у всех остальных золотая, там четыре человека. Вот, но это не важно. Бывает, бывает, это все фигня, вот, нормально, а... да, все отлично, да. Вот да. задача про кролика. Кролик. Кролик. Значит, кролик записал ролик. У безумного шляпника есть его кролик, белый кролик. Он потерялся и стоит где-то на, на полоске клеток, один на N. А число от полоска длины N, <къем> и он где-то на ней стоит. За один ход... Шляпник может тыкнуть в какую-то клетку и пытаться найти там кролика. Если он попал, то все, он его нашел, игра завершается. съел. Если, же, да, если <клёх> же он его не, попал, не поймал, то есть он стоит в другой клетке, то происходит одно из двух действий. Кролик, он может быть каким? Он может быть испуганным. <клёх> Испуганный. Так. И может быть любопытным. Любопытный. Ну, я делаю вид, на самом деле, эту задачу я знаю, и даже устно многие идеи воспроизвел, когда Мы ее обсуждали, на самом деле. Испуганный убегает на Значит, испуганный всегда убегает от места, куда тыкнул кролик. Но если он не может убежать, стоит в крайней клетке, то он остается там. Забивается в угол. Да. Вот. А любопытный кролик, наоборот, он бежит к этой клетке. В частности, если он стоит вот здесь, он может в нее попасть, но мы его уже не обнаружим. Уже все. Тыкнули. Да. Один раз. Вопрос. Точнее, задание. <свят> Найти кролика за внимание, если на 100 баллов думать. Значит, да, я не сказал. Сначала у кролика идет S шагов. Значит, он с шагов испуганный, потом C шагов любопытный. Потом снова с шагов испуганный, C любопытный, с испуганный, C любопытный. Идет такой период S плюс C, и он вот так сначала первый S испуганный, потом <свят> следующий C любопытный. Ну и вот так повторяется. Значит, нам нужно за n умножить на s плюс c, делить на s плюс два максимума из s и c, да еще плюс три максимума из s и c. Это если мы хотим решить на 100 баллов. Там можно было подзадачи, понятно, набирать. Найти кролика. Вот такое вот. Да. Ну, например, если он... Есть подзадачи, понятно. Да, если он... Первая подзадача. Это он S. Значит, если S 0, а C 1. То есть он всегда... Что это значит? Это значит, что он всегда любопытный, потому что он сначала 0 шагов... Сейчас, а на один curious, да? mm? это на да? Это курьез по-английски? Это английская да, на задача? А если yes, это... Да, a, понятно, английская. А вот как страх по-английски, интересно? Afraid. Ну, no, тогда есть, yes, да? Стрэст. Ah, а, стресс наверное, Да. Любопытный и стрессованный такой. <свят> да. Забитый. Вот. Это значит, что он всегда любопытный. <свят> да. Тогда если мы посмотрим на эту формулу, мы поймем, что нужно его найти за n пополам шагов. Ну, еще плюс какая-то константа. Да. Как же это сделать, спросите вы? Заян пополам найти uh, любопытного кролика. Ну, собственно, решайте задачу. Решайте, да, я ее... Вот. Я ее решил зайен пополам, да, по-моему? Да, это очень сложно. Решил. Сейчас... Ну, я тыкал все время в середину, и все. Как же это сделать, спросите вы? Он ко как мне всегда в середине ответа. Я вам взял за уши. Да. И... Потому что он все просто сел. из любой клетки прибежит сюда за ним по полам шагов. Отлично. Мы <как> набрали, поздравляю вас, 10 баллов, да? 8 баллов. 8 баллов. 8 баллов. Так, Следующий да. вопрос. То есть любой допустим вот уже получит 8 баллов. Я все равно один, ну не совсем. Он может быть занят другой задачей, и на а, это ну у него да, не да, останется да, времени, да. тем более 8 Но баллов да. все-таки не так. Так. С 3 манутой. Да, это значит, что он всегда убегает. С 3 кролик нужно его отхватить. Если посмотреть на эту формулу, то мы поймем, что его нужно ловить уже за N на 3. Да, шагов. За N на 3. Да. Да. да. У папы был свой способ. Да. Я поймал его так. Ну, думайте, думайте. Да. Я его поймал так. Я бахнул сюда. Потом сюда. Ты наоборот только делал. Сейчас, что? Нет, наоборот, ты делал. А. Значит. Сейчас. Короче, нет, папа бахнул нет. в две центральные клетки. Сюда, потом сюда. Помнишь? Сейчас, да, я вспомню. Сейчас. А. Вот так О. плохо работает. А, он, а он, он, он испуганный, да? Он всегда убегает. Все, все, все, глупость, я говорю. Это другая. Это S да, эс, равно единице. Все, все, все. Значит, я сделал так. Я бахнул в две клетки. Спойлеры? Ой, да. И он у меня начал от меня э, улепетывать, да? Да. Он от меня начал улепетывать. Я сюда, он сюда. Значит, где бы он ни был, он на две сбежал. Да. Значит, можно две пропустить. Значит, он тыкал, значит, папа тыкает сюда. Потом сюда. Ну да, то есть я ну, тыкал, короче, через... вот такими прыжками Да. Идет. Через три вот. я тыкал, Но У меня больше, я более взял. интуитивный способ. <coughs> что я сделал? Я взял, тыкнул в на 3 ну, два N -на если быть точным. Да. А потом тыкал каждый раз через один. Значит, почему это работает? Допустим, кролик вот здесь. Тогда он каждый ход, вот этот, если он мы здесь, да, то отлично. мы его поймали. А если он здесь, то он передвинулся на один сюда. Значит, тут он быть не может, и мы его ловим уже здесь. Потом то же самое вот сюда идем. И так мы доходим до конца. А потом хватаем его сразу же! Это у нас же. требует N -на шагов, а если он был здесь, он успел дойти до вот этого конца отсюда. И мы, его... и мы проверяем эту клетку и выигрываем. Да. Это давало еще 12 баллов. Да. Тоже халявное в целом. Так, набрали 20. А вот дальше уже затравка к полному решению па -па па -па -па Значит, следующая подзадача, еще на 8 баллов, это S равно C равно 1. То есть он чередуется. Да. То такой, то секунд. то такой он, то секунд. Например, если тыкать все время в одну и ту же клетку, то он будет оставаться на месте. Да, он будет, <сценирует. сценирующий> кролик. Да. А? Как интересно. А, как интересно! А -а -а -а! <свят> <свят> <свят> так. Значит, что У же бон. делать? Я вспоминаю, да? Я чего сделал? Я. А, значит. Э... А, я фигачил по краям. Так. Правильно? Да. да. А, то есть да. бах! И бах. От этого он. Где бы он ни был. Сейчас. Значит, а что делает папа, короче, давай я. Да. Скажу. <свят> а Значит первый он испуган и он фигачит сюда. И замечаем, что он теперь не может стоять ни вот здесь, ни вот здесь. У него остается вот такой отрезок. Да. Теперь папа фигачит сюда. И он любопытный. Значит он идет вот сюда. И вот этой клетке он теперь тоже стоять тоже не будет. Тоже нету, да. А теперь папа фигачит вот в эту клетку оставшуюся. Да. И он зачеркивает разом вот эти две клетки. Да. Потом он снова фигачит сюда. И значит заметим, в край, что... Да, все время в край просто фигачит да. все. Как бы вот сюда, сюда, сюда. Да. И замечаем, что мы за два хода убиваем три клетки, как бы. Да. Значит, нам потребуется два инатных ходов. Но если мы посмотрим на эту формулу, нам столько и нужно. Да! Отлично! И это уже страх к полному решению. Почему? Я не знаю, когда он такой, когда такой, надо понимать. Да, понятно. Вот. Ну, давай заметим такую вещь. Пусть кролик любопытный. Да. И у нас есть какой-то подотрезок значений, где он может быть. Вот у нас есть весь массив и подотрезок значений. Если мы тыкаем любопытного кролика внутрь этого подотрезка, то этот отрезок схлопывается вот сюда. Значит, почему это происходит? Вот в этой клетке он уже быть не может, потому что он отсюда переместился сюда. И в этой тоже. Ну, точнее, не совсем так. Ну, точнее, мы знаем, что раз это подотрезок, значит, вот здесь он быть не мог. Значит, вот сюда он тоже не придет. Ну а, да, да, вот. да, да, да. Вот. да ну, да. потому что у нас, так, у нас, как бы, все его подотрезки значений делятся. Ну вот да, так. получается так, да. И да. они разделены вот этими, как бы промежутками, буферами. Значит, мы убили две клетки. Вот, это уже хорошо. А все остальные отрезки, они параллельно сдвигаются к нему. Вот. Это тоже понятно, ну, просто. Ну, <сёк> у нас просто вот эта клетка умерла, а вот в эту клетку мы пришли. Вот, значит. Когда мы вытыкиваем вот так внутрь, мы убиваем две клетки за раз. Теперь посмотрим на испуганного кролика. Пусть у нас есть а, все подотрезки. Рассмотрим все подотрезки. Заметим, что если мы тыкнули в какую-то клетку внутри, у нас вот в этой клетке он быть не может, и вот в этих двух он быть не может. Но при этом вот в этих двух он уже быть может, потому что мы как бы отсюда пошли сюда, отсюда сюда. Мы как бы разрезали подрезок на два, разрезали, да. и мы как бы убили одну клетку. Это мало, но, но, внимание, допустим, какой-то подотрезок утыкается в границу, тогда, после того, как мы тыкнули сюда, он должен был параллельно сдвинуться вот сюда на один, и он как бы становится вот таким, но сюда он сдвинуться не может, да, да, значит, вот эта он, клетка да, да. у него уходит. Есть, когда он боится, он э, И с этой прижимается, стороны да. то же самое. Прижимается. Значит, если он, если тут у нас два отрезка на границе, то мы убиваем сразу три клетки за ход, и это очень хорошо. Ну и несложно понять, что на самом деле у нас, если мы убиваем две клетки на ход, мы получаем вот эту оценку, а три клетки на ход вот эту. Вот, ну а теперь просто попробуем смоделировать промежуточную стратегию. <связанное> Значит, что мы будем делать? <связанное> Давайте, да, соответственно, допустим... Да, а этот, так, да. Ну, там на самом деле есть два случая, я сейчас их не очень аккуратно буду разбирать, но в целом суть понятна. Когда S больше, S меньше. Суть понятна. То есть Этим ударом ты 2 этим 3 а Получается как раз а то, что надо. В общем. Соответственно... Да. Если... Допустим, у нас есть один подотрезок большой. И мы, соответственно, если кролик любопытный, мы будем тыкать к нему в середину и уничтожать два с краев. А если кролик испуганный, мы будем тыкать ему как бы вот сюда. <зад> <зад> да. Ну, короче, изначально у нас весь отрезок вот такой, и у него конец упирается сюда. <зад> Неважно. <зад> Значит, мы будем тыкать справа, в правую точку, как папа и предлагал. Да. И у нас будет защеркивать сразу вот эти два, а вот здесь компенсация не прилетает. Потом мы тыкаем сюда, и как бы конец отходит сюда, но потом... Если мы тыкнули еще несколько раз испуганно, он снова приходит сюда и начинает убивать уже по Да, много. Ну, примерно понятно, вот. примерно и понятно. И, да. как бы, короче, тут, тут такая формула, что этот, что этот гладкий переход, он работает, на самом деле. То есть... Угу. S и C, как бы, да. ну, на самом деле... Ну, да, они... это, соответственно, когда S больше, чем C. Считается, что они сильно меньше N, наверное, да, так по, по логике? То, Нет, то есть, это не важно вообще. Не обязательно. А, ага. Потому да. что мы умножаем на S по и по C. Принципе, да. Ага. Да. У нас вообще сокращается. Да, S плюс C, <соснеж> на самом деле. <соснеж> uh -huh. uh, ну, примерно, да. Вот, uh, ну, естественно, это если S больше, чем C, если S меньше, чем C, то мы делаем, как бы, ну, похожую штуку. У нас есть два отрезка, которые будут смотреть вот сюда. Вот, мы в среднем будем делать так, что, как бы, вот этот у нас схлопывается, когда C все равно минус 2, а когда он э не схлопывается, то, ну, как бы, они будут с двух сторон убиваться. Мы можем тыкать, например, вот эту клетку, тогда она зачеркивается, и вот с этих двух сторон зачеркивается по одной. Ну, короче... В общем, тут... я предлагаю додумать до конца. Идея как бы Мне очень понятно, как Идея есть, в принципе, правда. при 1, 0, 0, 1 вот. и 1, 1, 1, все понятно. Да. А при этой все равно, ну, как бы, человек, сам не решивший ее, ну, понять, ну, как бы, вот это да. рассуждение, может, только сам, сам его проведя. В принципе, все идеи уже есть. Все. Да, вот. Ну, все вот эта формула, не будет доказывать, почему она работает, она просто... Сработало да. у меня. Отличные, да, Ой, вот. Вот. Ну, задача отличная, да. Задача красивая. Задача хорошая. Ну что э -э -э же, друзья, жалко, всем подход! Маткове... <с nước> ну, <см�> таких, как бы. Была еще одна хорошая про передачу информации. Ну, и про мех в целом нормально. Но три прямо дерьма. Ну ничего, Олимпиад полно, да. Коды форсас есть. Давай, ниша, удачи! О, гроссмейстером. Круто, круто! О! Поздравляем!